Так, хочу обработать э, мототеком, супротеком, мотоцикл и ну, залить очиститель топливной системы. Беспокоит то, что он немножко не совсем ровно работает. Но ну, не всегда, очень бывает часто, что иногда нестабильная идет работа мотора. Надеюсь, что поможет. Итак, давайте посмотрим. Двигатель прогревается, сейчас 78 градусов. Бак почти полный, пробег 15 тысяч. 132. Сегодня 2 октября 2015 года. Ну, он начинает немножко колбасить его вот так слегка. По инструкции положено, так как у нас здесь 600-ка, положено залить весь флакон. Значит, по инструкции мы должны его прогреть. Сейчас он прогревается у нас. И тщательно надо перемешать. Но пока он греется, думаю, как раз перемешаем, потому что достаточно сложно он перемешивается. Этот мотоцикл выпуска 2010 года, последний переходный. После этого уже дальше пошли 800-кубовые фазы. Так, у нас 82 градуса. В принципе, прогрелись. Фу, уже рука устала перемешивать. Итак, полностью перемешали, уже осадка нету. Так, первое, что мы сделаем, это зальем полфлакона очистителя в бак. Именно полфлакона, потому что бак тут небольшой, рассчитан на 40 литров. Тут у нас всего 20. Вторую половину можно будет при открытии сезона залить. половину залили так еще раз балтываю так аккуратно чтобы ни одна капля этой ценной жижи не попала мимо Все, до последней капли. Вообще не сторонник различного рода вмешательства работы агрегатов путем применения не рекомендованных по инструкции средств. А именно с Супротеком был связан страх с изменением структуры трущихся поверхностей, а именно образование на стенках цилиндра пленки, которая убирает хун. Хун нужен для задержки масла на сечках для снижения трения в цилиндре. Однако в ходе дальнейшего изучения данного вопроса наткнулся на видео Евгения Травникова, его канал Теория ДВС, Артема Болдриева канал Модный Нексус и Евгения Матвеева канал Мастерская ПятСтоп. Я забрал их опыт воедино и изменил свою точку зрения, потому что пленка после обработки триботехническом состава имеет структуру губки и позволяет задерживать больше масла за счет его более равномерного распределения по стенкам цилиндра. Обычно масло остается только в местах насечек хона, а после обработки должно будет оставаться по всей поверхности цилиндра. Всё. Закрываем крышку и заводим, и согласно инструкции дать поработать, Мы поедем покатаемся в течение и 15-20 минут надо будет покататься. Так, сейчас покачаем, чтобы перемешать бензин. Все, бензин смешался вместе с очистителем. Ну все. Можно ехать кататься.